Итак, пацаны, это у нас продолжение, короче, а, открытие огромного, ой, то есть мега ящика, понимаете, ребят? Вот второй мега ящик уже в этой игре, но у нас, ребята, уже будет дальше, Все, вот уже третий мега ящик, вот четвертый, вот пятый, вот шестой, вот седьмой, вот восьмой, девятый, девять мега ящиков, вы, вы чё, вы чё, ребята? Мы еще будем больше открывать, больше, больше, если мой аккаунт доживёт. Вот, я уже ждет почти, ну, я уже демоны накопил на нужные. Леона у меня нету, за... блин, нет. Вы, конечно, офигеете. Себе... Вот. Сколько я играл? Где-то за три дня, когда у вот ролик вышел. Ролик вышел на нас тот, когда... Тот ролик, когда у вышел, ребята. Вот сейчас был, и он у меня остановился. Так, четыре дня назад, за четыре дня я уже накопил 500 кубков Вот, и можно спокойно открывать буст и, и бусить все точно да ну что ребята может я ставлю еще а, а, начало того ролика, но это уже будет считаться как области права нет, ну перезаливка вообще, ну ладно, я все равно поставлю это да, что бы это не было ну что ребята Шанс на Легу Забрать Раз, Мистер Б Так Кольт Пайпер Бо И... Да чё Пацаны ну чё, офигели, эй, Supercell, Илка? Блин, почему мне не везет? Еще раз, в этой игре то, что не выпадает лего. Почему? Пацаны, вы объясните мне, вот почему? Именно суперсел, вы ч, блять, охуели там? Пидар съебанный, сука, я вас приду, я, я вас, блядь, выебу в очко и засуну, блядь, я этот офис вам в жопу. Вы, блядь, вы ч, охуели, блядь? Я, сука, не нажать его в игру. Сука, если вы, блядь, хотите получить мои деньги, блядь, только через мой труп. Понятно вам? Ёбаный суперсел, блядь. Я, сука, врачком очком вас. Понятно? Пидорасы ёбаные. Пошли вы нахуй вообще, блядь, суперсел, ёбаные. Вот, пошли вы нахуй.